Ты уже долго сидишь за компьютером. Вставай. Уже много времени. Тебе нужно сейчас учить, учить. таблицу. Вставай. Мам, ну можно еще чуть-чуть? Ну хорошо. Получишь уроки и получишь сюрприз. <звук> Узнаешь. Нужно сначала все выучить. Если я хочу сюрприз. Не буду учить, пока не получился. Нет. <клев> Условия такие: учишь и я тебе отдаю сюрприз. <клев> Давай. И учи. Все лето учи. Не буду я учить. Учи, учи, я вовсе останусь. Ну жучка, держись, я с тобой не поделюсь. Пока мелкой нет, посмотрю, что мама приготовила сюрприз нам с Камилой. Посмотрю. Так, где же искать? Хм, в шкафу. Так. Чего? <серкзак> ты ч ⁇ Мама из тебя спасла молчать, чувак. о Спали Камил, давай пока мама там на круг не мы, мы поищем сюрприз. Да. Тогда идем. Идем. Камила, давай в этом шкафу попробуем. Да. О, -о, -о, о тут Это хорошо. А да уж. Нет, не на Нет, хорошо. Не так, тут нет. Значит, где-то по где-то. второй половинке там. Рано, тут тоже нету. Хм, куда она могла спрятаться? Мам, я еще выучил. Ммм, выучил? Да. Ну давай, рассказывай. Нет. А знаешь, что мы сделаем с тобой? Так. Мы не будем рассказывать. У нас есть доска, угу. и мы будем писать. Решение? Да. Будем пис да. писать примеры таблицы. Да, будем. Здорово. Так, вот наша доска. Да? Ага. А ну-ка. Семь на один. Я буду загадывать пример. Ну, не пример, а говорить Возьми, на сковороду. А будет писать. Семью три. Сколько будет? 7 на 3. Угу. умножить на 3 равно? Ой, на 3. На 3, да. Ров... И Камила пришла учиться. Равно 21. Угу. Молодец. 7 умножить на 5. Сколько будет? Камилочка, подожди, мы напишем подожди, таблицу. 7, мы умножить... 7 умножить на 5. Сколько будет? 7 умножить минута не надо пока чем умножить на 5 вот тут. Равно. 7 умножить на 5 равно 35 я Ой, красиво ну молодец я прям не ожидала что ты так быстро выучишь 7 умножить на 7 сколько будет равно Сорок... Правильно, 49. Ну, молодец. За такие старания можно, конечно, и сюрприз отдать, да? Да. Ну что, показать вам, где ваш сюрприз? Да. Нет, я сам его найду сам. Ай, не найдешь. найду. Подсказать? Нет. Нет. А. а где он? А вот сумка стоит. Ладно, одну подсказку. Я тебе уже сказала, где он. Неси сюда сумку. Неси? Где? Да, сумка. Мы с папой купили новую сумку для компьютера. А внутри стоит уже не знаю сколько. Два дня, пока Богдан не выручил. И что мы там купили Покажи Да Ну что, попробуем поиграть Давай А я буду снимать, Да, Богдан давно просил Майнкрафт Именно этот диск И вот мы Слава купили Вот с Богданом будете играть Это игра на четверых по можно до четверых игроков Давай включать Включать. Я написал. Камил, ты только подожди. Хорошо. хорошо. Наконец-то Наконец можно... можно поиграть. Ай, Камил, зачем ты меня ударила? Плати. Так. Зачем ты должен меня ударить? Я, я тебе я тебя не ударил, ты сама... Надо разобраться и а, вставить это вот так вот. Конем смотри, я наверх копаюсь. Посмотри наверх. Да я не могу, я не на Вот так вот, смотри. Я тут поеду на землю. Ребята, а высу родителей напишите в комментариях не забывайте подписываться на мой канал всем пока